Дорогие друзья! Привет всем! Сегодня Айхан пригласил меня в один очень интересный ресторан. Почему вы увидите это чуть позже? Ну а сейчас Айхан расскажет, что же в этом ресторане есть особенно. Ну и конечно же э, покажем вам блюдо длиной целых два. <gülüyor> Bizim milli içecek mi biliyor musun? Tercüme yapıyorsun. O üstünde yağ birikiyor, dera evet. yaptım. Çok güzel. Ya. Her bir şey var mesela. Onlar her şey böyle topraktan tabaklar da yapıyorlar, tencerelerde. Çömlek. Biliyor musun çömlek? Bu hani Kapadokya'da böyle testi, onun yemek pişirmek için oluyor. Mesela bu Konya'da bütün yemekler, böyle çemleklerde yapılır ve onun lezzeti normal tencereden bu iki kere daha geliyor. Sebze yemek, onda patlıcan, işte şeyler var. O türlü. Burada kuzu kavurma var. Kuzu et, kavurma. Ve bu benim favori tabii ki. Etli kuru fasulye, o Süper. Ve tabii ki... Türklerin olmazsa olmaz kebaplar var ya. Kebap, bak Adana, Adana kebap var, ooo benim seviyorum, ciğer, et şiş, mangal evet, ekilmiş tek, mangal neden göstermiyorsun orada, yanıyor ateşte, kömürde yapıyorlar, Ol gazda değil, ateşte yapıyorlar. Aykan senin ön sevilen yemek ne? Benim evet. sevdiğim yemek, mesela buraya geldiğinde ben kuru fasulye ve tabii ki et ekmek. Et ekmek, yer Ergun yanına gidelim. Здесь готовят мясо. Адана? Печень, курица, крылышки, ага, ребрышки. Вот на таком гриле, друзья. А, еще есть кефты. Ага. Пишите обязательно, кто что любит. Айхан Санин Савдин Ганги. Бен Чок на северо. Еще овощи, перец и помидорки. Пишите в комментариях, что вы любите больше всего. Ну а может в предвкушении. Başka bir Konya Restoran'dan tanışıyoruz Ama yine aynı sektörde Evet Biz голoduz, bizi kapatıyoruz Ve şimdi çay Şimdi en önemli şeye geldik Konya'nın en güzel yemek Etli ekmek Konya'nın en önemli şey Bir metre pide var Vallahi Şey yapalım, sen de fırın için çeksin böyle böyle Ben çekerim kenara bir saniye Bir buçuk metre evet. Полтора метровые пиде нам делают. Это делают такое пидо дело только в коне. И вот в такой вот печки очень здесь жарко. Вот с такой вот печки наши пиде. И вот на такой вот штуке. Очень жарко. Bu çok ayırt. Nasıl yapacağım? At, kalk kal kadar buraya. Tamam, tamam, Oo. tamam. Aynen, aynen, aynen. Çok güzel. Evet, çekiyorsun. Sonra kadar, sonra çıkayım. Aynen, aynen. Oh! Sonra? Ya, devam be, et, devam tamam. et. O sonra, tarafa on, çekelim. Onu küreye uğruyor, koyuyorsun. Elini de çekiyorsun, gideyim. çek bu kulağından. Çek kulağından. Öbürünü, öbürünü de çek. Hadi bakalım. Ama yakarsam ben saçma. Anastasyos da iş o, başında. Olm, olam, Olay bu ya. Yarın ben izin <gülüyor> Çok zor değil tamam. ama çok sıcak. Sonra... aynı şekilde. Aynı şekilde çek buradan. Olay, <gülüyor> Olay bu. Bu kadar bu. Ne var içinde? Et, et, domates, biber. Onda soğan yok. Et, domates, biber. Bunda et, domates, biber, soğan var. Buna soğan gelmez, buna soğan gelir. Neden bu kadar uzun? Ama özelliği bu. Özelliği. Konyo, Konyosu için. Biberler yanıyor farkındaysan. Biber. Haa, o bizim? Tabii canım. <gülüyor> tamam. Bunlar, tamam. Ama. Ben çıkayım mı? Evet. Ver bakayım. Karat pirin. Şöyle, böyle. Помидорчиками Şimdi, украшают domates помидоры. А мы дома тесто зашлифуем Укропом посыпают. Ну и конечно же перец. Который был в печке Готово Нам накрыли салаты Помидорчики, огурчики Ой, перчики И сейчас будет мясо а вот и наша мясная тарелка ага. а Я съела острый перец А вот это наша мясная тарелка роста вкуснотина. А вот идея. Кила не ил, это Мевлана. Мевлана. Это Мевлана. Это Мевлана. Это с мясом. Это с мясом. Это с мясом. Это с мясом. Это с Это Это Это с Это Ben köfte deneyeceğim şimdi. Evet. Erhan probu köfte ama bu ne? Aynen. Köfte mi? Hı hı. Ama farklı. Farklı köfte? Ha bu kebap. Adana kebap. Evet. Adana kebap. Bilal yok. Ama güzel ya. Ooo çok farklı değil mi? Bizim yerimiz Bu kebap çok güzel. Evet. Bu kebap çok güzel. Evet. Bu ne? O et. Hangi? Kuzu. O, bu da güzel. Лабуне. О, пизо. Телекер. Это чок-чок. Очень вкусно. Сейчас я попробую. Hmm. Очень вкусно. Yeah. Все очень вкусно. Evet. Особенно вот этот перчик. Ben... Остренький. Бабак насы какой-то. О, супер. Мангалом пахнет. Вкусно-вкусно. Hmm. Сегодня у нас вечер, и День объедения. Ну, коньо-эзер кавурма, данная еда. Это Ну и пока мы все не доели, скажу вам по ценам, потому что вы всегда хотите знать цены. Вот эта вот тарелка э, пиде стоит 12 лир. Вот это стоит 15 лир. Вот это тоже стоит 15 лир. Мясная тарелочка у нас стоит 35 И вот эта мясная тарелочка стоит 25 лир. Ну и, конечно же, друзья, вот эти вот все салаты, они подаются бесплатно. Помидорчики, перчики. Все это подается бесплатно и все цену. Еще есть вот такой вот острый перец и вот такой вот салат. Мне тоже. Очень понравилось. Но мы еще не. Я... мы еще не попробовали вот эти. Сейчас я попробую вот эти вот. Сантут. Джин. Попробую вот это. Кстати, друзья, в Турции есть еще такая фишка. Мы, например, взяли вот сейчас очень-очень много еды. И, естественно, все вот это вот мы не доедим. Когда мы приходим в ресторан и все не доедаем, мы знаете, что делаем? Мы просим завернуть нам с собой. В этом нет ничего такого прям стыдного. Если мы не доели в ресторане, мы просто все заворачиваем и доедаем это дома либо на следующий день, либо в этот же день, либо можем, например, отдать там собачкам, кошечкам и так далее. Поэтому оставляйте еду в ресторане обязательно? Ой, хана, oh, еще осталось место для десерта, хандуны. Бу чевизли бу да фурнда пішіор. Інде сүт, пирінч вар, любит, я не люблю это. Умноженный, Это грецкий орех, в общем. Я вот эту вот штуку вообще не люблю, но сейчас попробую еще раз. Нет, мне не надо. Нам опять принесли чак. Каждый раз ужин заканчивается турецким чаем. Ханету. А вот так вот делают эти пиде тесто, на него кладут мясо. А вот вот Не Эльдивен Друзья, я спросила у повара, почему он не использует э, перчатки. И он говорит, что перчатки прилипают к тесту и невозможно работать. Поэтому без перчаток. Они попробовали много раз работать в перчатках, но не получается. И вот так вот постепенно, постепенно растягивают, растягивают этот в длинную и длинную. А вот так вот он вытаскивает уже готовый пиде длиной полтора метра. Очень, конечно, интересно за этим наблюдать. Как я уже говорила, эти пиде, традиционный пиде для кони. Переворачивает их и потом будет потаскивать. Ну а сейчас идите вот таким вот образом он их растягивает <соспит> И отправляет в печку В день они делают примерно 100-150 вот таких вот пидей Естественно люди приходят кушать здесь Либо берут, заказывают например в офис или домой Разрезают на несколько частей и подают вот таким вот образом с салатом, как вы видели на нашем столе, и с другими соусами, ну, с различными салатами. Всем, кто кушает, приятного аппетита, ну и, конечно же, приходите в это кафе, здесь вам дадут попробовать самим, вот на этой вот, с помощью вот этой вот штуки, с помощью вот этой длиннющей штуки, вытащить пиде, свое собственное пиде из э, печки. Ну и, конечно же, разрешат, возможно, вам его самым, самим и приготовить. Ну и, конечно же, перчик. О. Готово! Сейчас делают еще и из Сыром. И это тоже сыр, который привозят из кони Вот это уже готовый пиде И повар сказал, что он нам сейчас покажет сыр Который привозят из кони Какой-то особый сыр а, Вот такой вот сыр Эски А, Вот еще один вид сыра вот этот сыр и вот этот смешивают и готовят пиде. Февзи. Февзи, Февзи <голос> Бей. А вот эти дрова, друзья, используют для печки. И вот там вот печка, где готовят. Все пидешки, которые мы Улазный, кушали. Ресторан, где вы можете познакомиться с поваром, посмотреть, как готовят эти потрясающие вкусные пиде. В общем, узнать всю историю, из чего их готовят пообщаться с такими интересными людьми. Айхан Сантанин. Очень вкусно и да, я очень интересно. В этот раз я пришла сюда первый раз. Айхан Сандринджикира Гельманин. А oh, like, yeah. yeah. <gülüyor> еще у них есть фасоль uh, и другие uh, вкусные блюда, которые подают на ланч uh, с баклажанами, <gülüyor> с фасолью еще <gülüyor> не раз. Ну а на сегодня мы все с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока. <гул>